Мы еще незалежної не были. В 1991 году, тоді когда проголосили независимость, это был акт юридического выхода с влади Москвы и здобутия юридического права действовать уже независимо от Москвы. Продовгий і тернистий шлях України до свободи і незалежності у розмові з легендарним Левком Лух'яненком. Абсолютно неправильно, що нам незалежність впала з неба. Абсолютно. Це говорить той, хто не знає історії. Украинский народ столетиями боровся за независимость и единость. Чи направда Украина стала такою, про которую мріяли тысячи патріотів, которые нині стоят завдання перед украинцами, у відверті беседы Левка Лукьяненко журналистам Волинского телебачения. Нация еще не дожила до того, чтобы мы відчули, что мы господари на этой земле. Актуальное интервью с Левком Лукьяненко на канале Нововолинь 24 серпня о 12.00.